Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. Пусть наш Господь Иисус Христос в Духе Святом придет и откроет понимание всех вас. Пусть Дух Святой прямо сейчас, в этот момент придет и даст вам это понимание. Хорошо. Хорошо. Мне бы хотелось снова поговорить о вопросе, который является наиболее важным и наиболее замечательным, могу сказать, самым прекрасным из того, о чем мы говорим, а именно новое рождение, новое рождение. И Иисус сказал Никодиму, который был учителем, профессором закона, Божьего закона, человеком, имевшим огромную уровень знаний, знаний Слова Божьего того времени. Он сказал ему, Иисус сказал Никодиму: если ты не родишься от воды и духа, ты не можешь войти в Царство Божие. И Иисус использовал такие же слова, когда говорил, «Пьющий воду, которую я дам ему, никогда не будет иметь жажды, потому что эта вода, Дух Святой, сделается в нем источником или родником, который будет течь в жизнь вечную. И чтобы объяснить, что означает этот источник, этот Дух Святой внутри нас, Иисус сказал, кто будет веровать в Меня, как сказано в Писании, Реки воды живой. Опять он использовал эту воду, которая символизировала Духа Святого. Реки воды живой будут изнутри течь. Он говорил о Духе Святом. Он говорил, соединяя смысл ту воду, которые люди пьют, и сравнивать с Духом Святым, который Иисус нам дает. Мы не можем видеть Иисуса, мы не можем дотронуться до Иисуса, мы не можем почувствовать, но мы можем пить ту воду, которую Он нам дает. Это Дух Святой. И это вода, вода Духа невидимая. Она невидимая. Мы не можем дотронуться до нее, но когда он сходит на нас, мы это чувствуем. Мы чувствуем, как течет изнутри нас огромная радость, огромный мир и радость. Невероятный. Невозможно это объяснить. И когда человек который имеет это благословение, имеет это блаженство и пьет эту воду Духа Святого, тогда такой человек становится источником, естественным источником. Это не искусственные, которые люди делают, да, как мы занимаемся, проводим воду. Многие, знаете, говорят так, а у меня есть Дух Святой, я на языках молюсь, изгоняю бесов и так далее. Но когда вы начинаете проверять и анализировать Дух человека, он полностью противоположен Божьему Духу. Потому что когда у нас есть Дух Святой, мы хотим давать, давать и продолжать давать. До последнего вдоха нашей жизни. Но когда у человека есть другой дух, он только хочет получать и брать, и брать, и получать. Давайте открыто говорить, мои друзья. Какую воду выпили? Ту воду которая дала вам жажду или воду, которая сделала вас источником, который течет. Течет день и ночь без остановки. Это вода, которая течет без остановки. Во все места, в любые места идет. Эта вода, она доступна плохим и хорошим, как мы говорим, грекам и троянцам. или язычникам, или иудеям, всем, всем, католик, спиритист, какой-то другой у тебя там вера, евангельский, ты мусульманин, или из Индии, или какие-то еще, неважно, вода, которая течет из этого человека, Дух Святой, эта вода дает, эта вода предлагает жизнь, Поэтому Иисус сказал следующее. Кто будет пить? Всякий пьющий эту воду, которую я даю, он, он получит. И Иисус приглашает, он говорит, стою у двери и стучу. Кто имеет жажду, Иисус приглашает нас тогда. Неважно. Кем вы являетесь, из церкви вы или не из церкви, верующий вы или неверующий, если вы святой или вы грешник, кем бы вы ни были, Иисус предлагает вам эту воду, но кто должен выбирать, это вы. Это вам необходимо принять, пить эту воду, отдавать себя, веровать в эту воду или нет. Одно я знаю точно, когда я пил эту воду, все, точка, моя жизнь преобразилась полностью. И не только о себе я говорю, но о всех тех, которые пробовали эту воду. Они получили совершенно другую жизнь, которая отличается от всех тех людей, которые живут на этой земле. Только тот, кто пьет эту воду, благословлен. А кто не пьет эту воду, Духа Святого, которое Иисус предлагает нам продолжать жить в проклятии. Почему в проклятии? Потому что не имеет этой воды Духа Святого, которая течет. Реки воды живой текут изнутри, из глубины твоей личности. Если это с вами не произошло, вы до сих пор человек, который в грехе, в проклятии. Вы можете быть религиозным человеком, таким благотворительностью заниматься, добрым. Вы можете быть человеком, который имеет хорошее сердце. Но если вы не пили от этой воды, мои друзья, вы продолжаете... Жить и ваша природа человеческая, которая от родителей досталась. Но когда мы пьем воду от Иисуса, мы получаем новую природу, новое сердце, новый разум. Это то, что Бог обещает нам. И дам вам новое сердце, дух новый вложу в вас. Тогда, когда Иисус он объяснял Никодиму, говоря о том, что кто не будет пить от этой воды, которую он дает ему, не будет иметь жизнь в самом себе. То есть, кто не родится от воды и Духа Святого, не сможет войти в Царствие Божие. Ваша жизнь зависит только от вашего выбора. И не надо слушать, Голоса от других, знаете, близкие, может быть, соседи, родные, друзья. Вам нужно слушать голос Иисуса. Когда я с вами говорю сейчас, без сомнения, Иисус в вашем сердце подтверждает то, что мы говорим, и Он стучится в ваше сердце. Он, это Слово, это обетование Его, которое Он дал, говоря, «Стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит, дверь откроет, войду к Нему и буду вместе с Ним сидеть за этим столом». Представляете, ты с Иисусом, с Богом за одним столом сидишь, и находишься с Ним, это огромные реки, которые изнутри потекут. Тогда я начал с Ним вечерять, то есть сидеть за этим столом ежедневно, постоянно, 24 часа в день. И это то, что Иисус нам предлагает, эту воду для того, чтобы мы имели все, чтобы каждый из нас имел. И никто не может жаловаться и говорить, «А, я родился, не повезло мне, я не такой, как другие». Нет, вы были таким. Но с момента, когда вы слышите Слово, Слово Божье, вы выбираете жизнь, которую вы хотите, жизнь, которая отличается, качество жизни другое, жизнь где вы можете давать другим. Не просите других, чтобы вам помогали, а вы другим даете, вместо того, чтобы ожидать, когда кто-то вам поможет. Вы сами можете стать этим источником живой воды, который всегда течет, вечно течет. Понимаете, мои друзья, о чем я говорю, если вы еще не пили этой воды, не имейте этой воды. Пока время есть, берите, потому что времена тяжелые, и с каждым разом все хуже и хуже, и все тяжелее и тяжелее. Хорошо, друзья, пусть Бог всех вас благословит во имя Иисуса Христа. До завтра.